Летяна, добрый день. Я искренне признательна за то, что ты нашла время и поговорить сегодня о такой непростой, сложной, непонятной даже теме, как, как ФАТФ. Но вначале я скажу, что мы продолжаем уже да, вот нашу работу, которую мы начали еще в 2019 году, когда вообще анализировали, что такое ФАТФ, какие есть проблемы. И вот сейчас при поддержке Международного центра некоммерческого права мы продолжаем эту работу, и я рада, что ты, как эксперт, присоединилась к этому нашему проекту. Но вот сегодня я бы хот хотела, бы, чтобы мы ну, начали какой-то такой разговор, который был бы понятен ну, вообще просто окружающим людям, а не только экспертам. И поэтому вот первый вопрос – это что же такое ФАТФ? Зачем он нужен? Какая от него польза вообще нам, стране, людям и так далее? Спасибо, Светлана, что пригласили. Очень рада быть сегодня с тобой на интервью. Вопрос важный и актуальный, потому что ну, я действительно считаю очень важно остановиться на том, что такое ФАТФ и как он взаимодействует с Казахстаном как Казахстан с ним взаимодействует. ФАТФ – это группа, такая группа разработки финансовых мер, борьбы с отмыванием денег. Это такой универсальный международный центр урегулирования вопросов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. ФАТ фактически является общепризнанным разработчиком таких всеобъемлющих международных стандартов в этой сфере. Эта группа существует уже с 1989 -го года. Она была создана по решению стран Большой Семерки. И в настоящее время вот в эту группу входят 37 стран и две международные организации. Действует 8 региональных групп по типу ФАТ. Одна из них — это Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, членом которой является Республика Казахстан. В 2011 году было подписано соглашение о этой Евразийской группе, которая установила ее статус как межправительственной организации которая основана на принципах равного участия государств всех членов ее деятельности. А участниками этого соглашения являются такие страны, как Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Если не ошибаюсь, это было ратифицировано в 2012 году. А основным документом ФАТФ вот является 40 рекомендаций. Это международные стандарты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Это такой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Этот свод правил он регламентирует деятельность финансового и банковского секторов, бизнеса, правоохранительных органов и перечень мер по противодействию ну вот, криминалу и финансированию терроризма. И должна сказать, что деятельность некоммерческих организаций она затрагивается специальной рекомендацией ФАТФ, это рекомендация номер 8 резолюции Совета безопасности ООН, и все настоятельно призывают, вот, все государства, входящие в ООН, имплементировать вот эти рекомендации ФАТФ. Соблюдение рекомендаций фат позволяет странам построить эффективные системы противодействия отмывания денег, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и защитить национальную экономику от теневого капитала. То есть вот, собственно, зачем этот ФАТ нужен. Как я сказала ранее, а вот с 2004 года Казахстан является членом евразийской группы, в одиннадцатом году, в 2010-2011 году прошел первый раунд взаимной оценки Республики Казахстан. И вот результаты этой оценки, они показали, что Казахстану необходимо принять меры, существенные меры, причем по исправлению несоответствия вот этим рекомендациям ФАД. Потому что, согласно оценке, только 30% законодательства соответствуют международным стандартам. Да, получается, если бы страна не соответствует, ну, простой такой обывательский вопрос, чем это нам грозит? Ну, не соответствуем не соответствуем, ну и ладно. А если страна не соответствует, ну, конечно, это всегда репутационные риски в первую mm -hmm. очередь, да, это всегда, это всегда связано а, с общеглобальной экономической системой, мы начинаем м, получать определенные ограничения, мы а, не получаем определенные возможности, которые связаны с инвестированием, а, с международными отношениями, и всегда существуют определенные риски, если ты уж заявил о том, что ты присоединяешься к некоторым стандартам обязательствам, то все ожидают того, что ты будешь это выполнять. Если ты этого не выполняешь, к твоей стране не относятся серьезно, и, соответственно, ты не получаешь эти бонусы и, бонусы и преференции от международных сношений, да, и от возможности экономической глобальной системы, которая, собственно, есть. Вот, mm -hmm. собственно, все угрозы. да, то есть. Если ты в своей стране эффективно не противодействуешь, не защищаешь экономику от теневого капитала, то все элементарно, просто инвесторы к тебе не придут. Не придут инвесторы, экономика не будет развиваться. Да? И плюс, ну, более того, твоя экономика все больше начнет уходить в тень, балловый национальный продукт упадет, и, соответственно, у тебя будут ну, крайне негативный уровень развития на фоне тех стран, которые эффективно и успешно развиваются вокруг тебя. Thank <laughs> you. Ну, ну, и просто даже вот в стране я у тебя слушаю, да. Думаю, как, как это вот понять. То есть, когда развивается теневая экономика, не развивается нормальная экономика. То есть, по большому счету, экономика не развивается, нам с тобой ну, как бы остальным людям все равно становится хуже жить. Мы же нам же хочется, чтобы у нас было больше доходов, больше там хорошего мира, лучше услуги. То есть, Конечно. по большому счету, чем больше такая... денег в тени, тем, тем меньше государство имеет возможности. Это значит, угу. что тем, тем хуже система социальной защиты для собственных граждан в этом стране это значит что люди живут хуже они получают худшую медицинскую помощь они получают некачественную правоохранительную систему они получают неэффективную и небезопасную банковскую систему это все связано очень друг с другом и поэтому поэтому все страны борются за то чтобы как можно меньше теневого капитала присутствовал на их территории ну и глобальная наша угроза, никому не хочется, чтобы в стране были террористы, терроризм конечно, и все остальное. Конечно, То есть это как, бы как базовая да, наша потребность в безопасности. Ну и поэтому это не только вот как бы... Ну, потому что иногда я слышу, что говорят, ну присоединились, каким только инициативам мы не присоединились. Но мы должны понимать, что ну, как бы вот эта инициатива, мне кажется, она такая прям... Вот для нас, для нас. То есть если хочется жить Они... хорошо, безопасно и просто как бы жить, то, наверное, какие-то требования нужно выполнять. Угу. Извиня, Конечно, я Она должна вопросы. развиваться, и это факт, да. И вот возвращаясь к тому, что ты спрашивала, и к тому, что я до этого говорила, что когда мы получили вот эту вот оценку, что только 30% законодательства угу. соответствует международным стандартам, то к 2015 году Казахстан все-таки сумел исключить значительные недостатки по ключевым и базовым рекомендациям. Он защитил три отчета о прогрессе, но вот согласно третьему отчету вот этой Евразийской группы а, о прогрессе Республика Стан в сфере совершенствования национальной системы по а, предотвращению отмывания денег, доступных, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и выполнение рекомендаций а, экспертов-оценщиков от 2011 -го года, а, тем не менее, вот по рекомендации 8, о которой я упоминала, uh -huh. которая касается некоммерческого сектора, Казахстан получил рейтинг НС. Ну, то есть фактически это не соответствие. Да? да, и ну, вот более подробно мы, в принципе, можем на этом тоже остановиться. Uh -huh. Фактически Казахстан не прошел техническое соответствие по рекомендации 1 FAT. То есть и тем самым он получил усиленный мониторинг вот этой евразийской uh -huh. группы. А что значит усиленный мониторинг? Да, применение да, да. этого усиленного мониторинга в стране оно может привести к санкциям экономического характера со стороны международного сообщества. Да? То есть, но тем не менее Казахстан справился с этой задачей, он успешно защитил четвертое отчет о прогрессе. Это позволило выйти из всех вот этих процедур мониторинга. И сейчас Республика Казахстан находится на активной стадии подготовки к второму раунду взаимных оценок в рамках вот этого ФАТ и в рамках евразийской группы. И этот второй раунд должен был пройти к сентябрю 2021 года, но вот по последней информации был перенесен на сентябрь этого года, 22 ну да, вопросы пандемии, они тоже, конечно, повлияли на сроки, но с другой стороны тоже хорошо, есть возможность еще раз проанализировать какие-то шаги, предпринять. Но вот чтобы говорить да, о сегодняшней ситуации, вот все-таки поясни, ты же ты юрист, ты эксперт, как изменилось законодательство, что, что произошло, что, что сейчас есть, то есть как сформировалось законодательство вот, по вопросам именно ФАД, и именно ну, с точки зрения, вот, касающихся некоммерческих организаций, потому что все-таки... Ну, и мой интерес, и моей организации, да и твоей, да, это все-таки, как это все влияет на деятельность коммерческих организаций? Да, вопрос, вопрос важный и интересный. Мы действительно отслеживаем эту ситуацию. Ну, во-первых, есть специальный закон, и основным законом в этой области является закон о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Этот закон, в него были внесены несколько раз изменения, в 2018 году, в 2020 году вносились изменения. И в соответствии с последними вот правками 2020 года, закон этот был дополнен новой статьей 12.2, которая как раз-таки касается некоммерческих организаций. Эта статья уже действует у нас с ноября 2020 года. И она предполагает меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях терроризма. Вот. Там есть ну, такие три ключевые меры. Это то, что благотворительные организации, религиозные объединения, обращающиеся за добровольными пожертвованиями, они принимают меры, в соответствии с которыми деятельность не будет использована в целях финансирования терроризма. И, соответственно, они обязаны осуществлять свои переводы и платежи а, по обращению третьих лиц либо по собственной инициативе только через субъекты финансового мониторинга. Ну, это, естественно, банки, а, банки второго уровня, например, да, а, предоставлять по запросу а, финансовую отчетность проведенных операциях с деньгами э, или иным имуществом, да, и информацию о выявленных рисках полномоченному органу. Ну и третье – это хранить э, не менее пяти лет информацию о проведенных операциях с деньгами или иным имуществом, которые вот, подлежат обязательной государственной регистрации, а также э, хранить информацию об, учредите, об учредителях и участниках. Вот. А если у таких организаций есть... Э, подозрения о том, что их могут использовать в целях финансирования терроризма, они должны направлять соответствующую информацию по намоченным орган. Вот. А, ну, по сути, требования, которые в этой статье содержатся, они не обременительные, но mm -hmm. отбор вот именно этих двух видов некоммерческих организаций, то есть, как ты заметила, это благотворительные, религиозные организации, для регулирования деятельности в рамках настоящего закона, он, ну, как нам кажется, не был основан на результатах оценки рисков финансирования терроризма в секторе НКО. И, а значит, такой отбор, ну, по сути, сейчас не соответствует международным стандартам по ПФАД. А второе, что у нас есть, это уголовная административная ответственность. Ну, уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, они содержат специальные статьи, которые предусматривают ответственность за правонарушение в этой области. Это, это 218 статья уголовного кодекса, которая прям так и звучит, легализация отмывания денег или иного имущества, полученного преступным путем. И 214 статья УК РК, это нарушение законодательства РК противодействия и легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В 2020 году, опять же, в закон, специальный закон, о котором я говорила ранее, там была введена дополнительная ответственность субъекта финансового мониторинга за несоблюдение требований вот этого законодательства в части непредоставления информации по запросу полномоченного органа а, и, за, и за это, соответственно, в кодекс об административных правонарушениях была тоже введена специальная статья, специальная административная ответственность за непредоставление или несовременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами или иным имуществом, которые, вот, собственно, подлежат этому финансовому мониторингу, предусмотренному э, специальным законом. Вот, там есть несколько составов. И с каждым годом вот эти статьи за нарушение требований ФАТ в Казахстане, они, ну, можно сказать, детализируются и расширяются. Ну и опять же не секрет для всех, что существует специальная отчетность некоммерческих организаций, отдельным блоком можно выделить законодательство устанавливающие требования дополнительной отчетности некоммерческих организаций в связи с вот этими рекомендациями ФАТ Это был в 2015 году принят закон о внесении дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам благотворительности. И еще был закон такого же рода по вопросам деятельности неправительственных организаций принят, вот, и многочисленные подзаконные акты и поправки к ним. и ну, К ним относится приказ а, министра культуры и спорта РК от 2016 -го года о подтверждении правил предоставления сведения о своей деятельности неправительственными организациями и формирование базы данных о них. Да? И вот данный э, блок нормативно-правовых актов он предусматривает дополнительную отчетность для некоммерческих организаций, которые получают финансирование из иностранных источников, кроме там, политических партий, профсоюзов, религиозных организаций а, и для благотворительных организаций. То есть вот, мы фактически, я уверена, что твоя организация, как моя, ежегодно такую отчетность, уполномоченный mm -hmm. орган Министерства информации и общественного развития сдает. Вот. Ну и, наконец, есть еще... Отдельный блок – это регуляция субъектов финансового мониторинга. И это то, что влияет на финансовые операции коммерческих организаций. Это приказ министра финансов был принят в 2020 году. И там целый ряд документов может быть. И я думаю, что будет полезно, если мы даже эти документы укажем ну, в каких-то сопроводительной информации к нашему mm -hmm. интервью, да, чтобы сейчас на них долго не останавливаться. Вот. И все вот этот вот объем вот этих вот различных приказов, они как раз-таки были разработаны в исполнении специального закона и международных стандартов ФАТ. И там подозрительные операции с деньгами или иным имуществом, да, это подразумевает операции клиента включая попытку совершения такой операции или операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию, в отношении которой возникает подозрение о том, что mm -hmm. деньги или иное имущество, которое используется для вот, совершения, является доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Вот и вот эти подозрительные операции они подлежат финансовому мониторингу, независимо от формы их осуществления, суммы, на которую они совершены, то есть строить, угу, угу. от одной тенге, ну чисто гипотетически, да. И правительство при этом признало, да, что есть определенные признаки определения этой. Подозрительные операции, вот и один из таких признаков это то, что ты являешься некоммерческой организацией. То есть сейчас фактически любая операция некоммерческой организации а, признается подозрительной, даже если она законная, даже если она подтверждена а, легитимно, а, договорными обязательствами, а, даже если она проходит через официальные банки, это все равно признается подозрительной операцией. То есть независимо от источника финансирования, там иностранные, не иностранные, то есть все банковские операции – некоммерческих организаций, они подвергаются, то есть вот эта подозрительность, она на, к чему приводит на практике? То есть к тому, что нас больше проверяют, либо наши операции там э, какие-то какие сведения формируются, или, или каким, каким образом? То есть -то... Понятно, ведется специальный У -у. мониторинг, ну то есть одно из один из аспектов подозрительности, если тебе поступают деньги из-за рубежа, если вот деньги за рубежа поступили на счет некоммерческой организации, да, вот это является уже подозрительным. И автоматически после этого включается работа валютного контроля банка. Банки разработали каждый там свою специальную систему проверки. Где-то этот валютный контроль проходит проще, где-то сложнее. Вот. Каждый, с каждым годом я должна сказать, что он усиливается и uh -huh. он больше, я бы сказала, усугубляется, да, то есть создает много препятствий нам в работе, отсекчает нашу работу с точки зрения зачисления финансовых средств, если мы получаем их из иностранных источников. Вот. Ну, на первом этапе банки осуществляют этот финансовый мониторинг, нацбанк осуществляет финансовый мониторинг, министерство финансов осуществляет этот мониторинг, поэтому в принципе, очень много налоговая осуществляет финансовый мониторинг за нашими деньгами, потому что мы сдаем специальные формы. 17 ⁇ это уведомление о получении средств из mm -hmm. иностранных источников. и 18 ⁇ это непосредственно отчет, где мы отчитываемся за каждый тенге потраченные если он был получен из иностранных источников, то есть существует целый комплекс сейчас вот так, таких вот мер финансового мониторинга, которые направлены на некоммерческие организации. Вот это не есть плохо, ну, то есть мы все прекрасно понимаем, что бороться с терроризмом надо mm -hmm. и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, тоже надо, но мы больше радеем за то, что вот этот финансовый мониторинг должен быть построен на какой-то справедливой системе оценки риска. Да, да? вот есть, это очень важный вот момент. Этом... Да. Okay. Да, okay. вот, если мы к этому стоим. перейдем, вот просто а, такой резюмирующий, да, в каком остатке, то есть если говорить о том, что а, с присоединением к ФАДу, да, подписанием, да, вхождением в эту группу, а, Казахстан, а, то есть для нас, для, вот я слушаю, то есть появились больше таких негативных моментов. То есть три таких достаточно серьезных вещи дополнительных. Это отчетность базу данных НПО, которую мы сдаем МИОР и расписываем, да, там свои финансы от кого мы что получили, кому мы что отдали. Это отчетность по иностранному финансированию, вот 17-18 форма о получении, о расходовании. И плюс еще не совсем приятно, если честно, всегда так, ну, на субъективном данном уровне, когда все твои операции признаются потенциально опасными. То есть только ты становишься НКО, да, в любой организационно правовой форме, ты уже как бы такой такая презумпция, Виновности. Презумпция виновности, это, презумпция, да? это заведомая презумпция виновности, это своеобразный дискриминирующий фактор, да, угу. и, и более того, это все привязано к специальной административной ответственности, да, если ты допустил да, ну, да, физическую да. ошибку, это тоже никого не будет волновать, и ты подлежишь ответственности за недостоверные предоставленные сведения, ответственность серьезная, она предполагает очень большие штрафы. Да, тяжело, там от 50 до 100 МРП. Вот тяжело организации потянуть. Да, да, да. И плюс приостановление деятельности. Да? То есть каждый раз то, что ты являешься некоммерческой организацией, это является неким отягчающим, квалифицирующим признаком. Да? от тебя как бы требуется повышенная ответственность. Вот, и, ну, это, с нашей точки зрения, это, конечно, дискриминирующий фактор. И плюс, как вот ты правильно отметил, это вот постоянно находиться под гнетом а, заведомой презумпции виновности. Ну, знаешь, Несмотря то Несмотря на то, вот... что ты действуешь законным путем, да, и вся твоя деятельность прозрачна, тебя, можно сказать, угу. проверяет, ну, как минимум, пять ведомств на регулярной основе. Ни одна коммерческая организация таким проверкам не подлежит. И возникает вопрос... Неужели, а неужели отмывание доходов, полученных преступным путем а, и финансирование терроризма, осуществляется исключительно через некоммерческие организации? Вот. Неужели? Государство не предполагает, что такие операции могут осуществляться и через коммерческие структуры. То есть, вот тут возникают такие вот очень логические вопросы, которые, собственно, и я, я напомню: из всех там рекомендаций ФАД только одна из них посвящена НКО, да, но при этом именно она очень активно реализуется в Казахстане, причем реализуется неправильно. Ну, вот так я просто так обидно понимаешь, понимаешь? Вот становится, думаешь, что такое, ты вроде как бы зани, собираешься заниматься каким-то добрым делом, да, помогать людям, а тебя изначально, как бы априори, просто потому что ты именно в этой форме некоммерческой, ты становишься как бы таким подозрительным. Ну, вот мы Там. подошли прямо вплотную да, вот к этой восьмой рекомендации, все-таки вот она да, одна из сорока, напомним, и вот она на сегодняшний момент вот так реализуется. Давай поподробнее, Вот в чем суть этой рекомендации, почему он, вот она приводит к таким последствиям, должно ли это так быть, либо это не должно так быть. Вот расскажи, пожалуйста. Но я напомню, да, что вот как-то отметила, угу. есть 40 рекомендаций ФАТ, они учитывают такой обобщенный международный опыт в сфере противодействия, отмыванию доходов и финансирования терроризма. И здесь из них только одна рекомендация, восьмая, посвящена некоммерческому сектору. Она фактически звучит так, что странам следует проанализировать достаточность законов и инструкций, которые относятся к некоммерческим организациям, которые страна определила как уязвимые для использования в целях финансирования терроризма. И страны должны принять к таким, ну, имеется в виду уязвимым некоммерческим организациям целевые пропорциональные меры в соответствии с рискориентированным подходом для их uh -huh. защиты от использования в целях финансирования терроризма, в том числе это, террористическими организациями, которые выступают под видом лег... легитимных организаций. Да? Это путем использования каких-то легитимных операций в качестве канала для финансирования терроризма, в том числе уклонения от мер по замораживанию активов. И в третье – это путем сокрытия маскировки тайного да, перенаправления средств предназначенных для законных целей, для использования террористическими организациями. Вот то есть здесь есть такие слова-крючки, которые мы используем, когда мы понимаем, что требует сама рекомендация ФАД. Да? То есть здесь предполагается, что страна должна определить уязвимые для использования в целях финансирования терроризма некоммерческие организации. То есть из общего из общей массы, из всего блока некоммерческого сектора, они должны выделить, какие, по их мнению, являются уязвимыми, да? и именно к ним а, применяется вот этот риск-ориентированный подход. Для этого существуют специальные методики, мы можем тоже а, о них поговорить, на них остановиться, да, вот, то есть, а, вот, собственно, в этом сама рекомендация заключается, да, и... При этом, согласно определению, которое сам факт предусмотрел, некоммерческой организации является юридическое лицом или организация, которая занимается главным образом мобилизацией, выделением средств на благотворительные, религиозные, культурные, образовательные, социальные или братские цели, либо для проведения других видов благих общественно полезных дел. Ну, то есть, очень широкое понятие, да, на самом деле. Вот, но важно понимать, что вот через вот эту рекомендацию ФАД стремится к тому, чтобы НКО были защищены государственными законами и правилами, да, потому что она так и звучит рискоориентированный подход для, для их защиты от использования. Mm -hmm. да? вот. И а, пересмотр этой рекомендации а, 8 он произошел в 2016 году, он призывает правительство соблюдать основные права и нормы гуманитарного права и избегает такого чрезмерного регулирования деятельности НКО, так как в прошлом уже были случаи, когда некоторые страны э, намеренно или непреднамеренно они стали внедрять рекомендацию 8 таким образом, что это негативно mm -hmm. отразилось на гражданском обществе, то есть, например, устанавливались ограничения, какие-то применительные требования в отношении НКО, ну, вот, Например, в 2012 году был принят закон об НКО на британских Виргинских островах, который требовал ежегодной перерегистрации всех НКО да, и налагал высокие штрафы за нарушение. Вот. Ну, а Бангладеш, они к НКО, финансируемые из иностранных источников, применяли требование создать совет директоров, который состоял бы там не менее чем из семи членов и общий совет минимум из 21 члена. Да? То есть mm -hmm. какие-то непосильные требования устанавливались, благодаря чему э, некоммерческий сектор просто начинал схлопываться. Да? То есть когда тебе выдвигают какие-то требования, то, то о, в целом сектор некоммерческих организаций резко сокращается. Вот, и поэтому ФАТ пересмотрел эту рекомендацию, и они э, вновь подчеркнули вот, необходимость соразмерности мер, вместо использования одного на всех вот этого шаблона, подход, шаблонного да, подхода, который может ограничивать гражданское пространство и основные свободы. Вот, была специальная пояснительная записка к этой рекомендации э, и передовой практике ФАТФ. И вот согласно ей, а, страны должны выявить, выявить подгруппу НКО, которая является уязвимой для использования в целях финансирования терроризма. То есть подчеркивается, mm -hmm. что уязвим не весь сектор. Во-вторых, а, во важно проверить адекватность законов и нормативных актов, которые относятся к именно этой уязвимой подгруппе НКО. Вот. И а, при этом подчеркивается, что введение новых стандартов, оно не обязательно. А, вот. а, и эта проверка, она может показать, что, например, действующие стандарты в стране уже являются соответствующими, достаточными. Да? То есть сам, это важно провести вот такой некий а, правовой аудит. Да, что же сделано в стране. И более того, если стандарты слишком обширные и обременительные, то ФАТФ тоже сочтет их неполноценными. Вот. И опять же было подчеркнуто, что вот законы и правила, и другие меры контроля, они должны соответствовать следующим критериям, это быть привязаны к подгруппе риска, это минимизировать негативное влияние на законную благотворительную деятельность и включать эффективные, такие соразмерные, сдерживающие санкции в случае нарушения. Да? То есть соответствовать договорным обязательствам по правам человека, включая свободу ассоциации. Ну, мы знаем, что Казахстан является участником Международного пакта о гражданских и политических правах, поэтому, естественно, на нас эти все правила распространяются. Вот, и поэтому как раз таки ФАТФОТ рекомендует применять вот этот в отношении НКО ориентированный подход. Это означает, что страны, они должны выявлять, оценивать, осознавать риски по отмыванию доходов финансирования терроризма и принимать меры, да? соразмерные таким рискам. Да? опять да. же, соразмерные, здесь ключевое слово «соразмерные» размерной таким риском меры для их эффективного снижения. Вот ну и вот все. Вот, вот у меня просто тоже, чтобы ну, для понимания да, наших слушателей, вот если бы сейчас, да, вот про... Вот ты бы проводила эту оценку. Вот в чем все-таки насколько мы соответствуем, не соответствует. Вот соразмерность, да, там, вот эта вот оценка, да, то есть не ко всем, соотношение там с фактом о гражданских да, политических правах. То есть, вот как бы ты сейчас оценила? Мы все-таки в, актив... в активной фазе, мы вот к этому подходим. Вот, если коротко, там, по пунктам 1, 2, 3, где у нас... То, что касается восьмой рекомендации, да, конечно, 8 ну здесь, однозначно, здесь однозначно Казахстан никаких пока мер не принял. То есть, есть некоторые предпосылки к тому, что уполномоченные органы сейчас занимаются вопросом внедрения вот этого рискоориентированного подхода в Казахстане. Уже проходило несколько встреч с Агентством финансового мониторинга, и в, этом, в этих встречах также принимал участие Министерство информации и общественного развития. Минфин как-то в этом участвовал, и сейчас ведутся обсуждения в отношении того, что Казахстану требуется создать вот этот вот этот рискоориентированный подход, потому что сейчас, как я сказала, мы бы оценку не прошли, потому, потому что, что у, мы нас слишком, слишком, слишком, да, у нас слишком широко. Мы... Да, у нас uh -huh. фактически нет никакого рискоориентированного подхода, потому что все любой, любые некоммерческие организации у нас их операции признаны подозрительными. Фактически сейчас весь сектор отнесен к уязвимым, хотя по правилам из сектора должны быть выделены уязвимые организации. Вот. Что должно быть? Ну, да, сути, вот в что, что нам нужно сейчас сделать, что Нам надо делать. Нам пройти. нужно, в первую очередь, нам, конечно, нужно определить, а какие у нас организации подпадают под определение НКО, которое выработано в АТФ, да. Второе, это то, что по сути, сам государственный сектор, сама страна, они должны очень плотно работать с некоммерческими организациями, чтобы лучше понять те риски, которые у них есть. Я скажу по своему опыту, что я очень сталкиваюсь с тем, что со стороны ряда государственных органов есть конкретное непонимание разницы между некоммерческими и коммерческими организациями. Вот и, и очень важно, чтобы сейчас государство вникло в эти вопросы и, и четко понимало, какие риски существуют у нашего сектора. И, соответственно, разработать тот пакет мер, который будет уже целенаправленным и пропорциональным. Да? Вот. Поэтому сейчас вот наша задача такая. На, ну, собственно, что делать мониторинг законодательства? Он уже сделан давно и проведен вполне себе успешно целым рядом некоммерческих организаций. Да. Эти оценки уже много раз представлялись на суд государственных органов ключевых наших, да, стейкхолдеров по этому вопросу. Поэтому эта работа, можно сказать, уже за государство проведена. Вот. И, и здесь важно понимать, что теперь надо выстроить эту систему рискоориентированного подхода. Да? Ну, просто примитивно, если организация зарегистрирована, если она заключила официальный договор, который прошел регистрацию необходимую регистрацию во всех ведомствах, там, будь то это банк второго уровня, в котором организация обслуживается, да? если, если операция прошла валютный контроль. То есть Это уже признаки того, да, что, она не, что эта организация не носит уязвимый характер. Да? Тем более, когда вы можете верифицировать источник этого финансирования. Ну, то есть Я так скажу по своему опыту, что если речь идет об иностранном финансировании, то, как правило, это речь идет о финансировании со стороны ну, знаковых, известных международных организаций либо дипломатических представительств, чьи, собственно, статусы очень легко верифицировать. Если вы можете легко верифицировать статус э, источника финансирования, то тогда, безусловно, такие организации должны быть исключены из группы уязвимостей. Таких факторов очень много. Да? И сейчас как раз перед нами стоит задача разработать вот этот риск-ориентированный подход, разработать индикаторы для него. Мы сейчас эту работу проводим усилиями некоммерческого сектора, ну, в том числе вот в рамках тех проектов, которые твой центр реализует. А, вот, поэтому я думаю, что эта работа в этом году будет активно проводиться, естественно, в тесном сотрудничестве с органами, и мы выражаем надежду, что мы какую-то поддержку и понимание с их стороны по этому вопросу найдем. Я тоже на это надеюсь, потому что, да, вот многие годы мы там, совместными усилиями это все двигаем, двигаем. Но сейчас могу сказать, что, ну, опять же, потому что активная фаза, есть интерес и внимание со стороны государственных органов. Я думаю, что если нам удастся как бы воспользоваться да, этим моментом. Я просто вот действительно, я вот уже сколько-то с 2019 года, получается, третий год да, в процессе так активно да, по. Фат. У меня такое просто складывается ощущение, что мы сейчас в Казахстане светим фонариком туда, где и так светло. Да, вот, на зарегистрированные организации, которые там безналичным расчетом проводят, все регистрируют и так далее. А очевидные вот, вещи, да. Да, очевидные вещи, а по большому счету, то есть, типа, ну, поэтому получается такое, как бы, не то что возмущение, но недовольство, типа, но ну, мы и так, как бы, законопослушные, но вы все равно нас подозреваете. И при этом, а за, ну, как бы, вот темные углы, они, как бы, остаются так неосвещенными. И я здесь с тобой совершенно соглашусь, и просто еще раз хочу акцентировать, что... Конечно, очень важно понять вот этот, этот риск подход, чтобы из всего сектора, да, вот, где, чтобы мы даже как некоммерческие организации понимали, где есть риски, куда нам смотреть, на какие моменты обращать внимание, потому что ну, подавляющее большинство некоммерческих организаций – это все-таки осознанные законопослушные организации, которые как раз нацелены на сотрудничество, в том числе и с государственными органами. И да, хотелось бы, чтобы вот сейчас совместно, потому что вот еще один важный да, момент, повторюсь, да, ты, ты неоднократно об этом сказала, должно быть тесное взаимодействие государственных органов с некоммерческими организациями, потому что кто расскажет о сути деятельности, о проблемах, как не те, кто ими являются. Ну вот, и в заключение, вот что бы ты еще как бы вот, резюмировала и пожелала бы нам, к чему бы призывала бы некоммерческие организации, и что бы пожелала государственным органам, ну, чтобы уже закончить наш разговор? На, на Я такой... в большей степени, да, конечно, мои рекомендации будут касаться государственного сектора. Когда мы изучали отчеты Казахстана о прогрессии страны в сфере совершенствования национальной системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, то можно было сделать вывод, что вот до сих пор вот это полноценное взаимодействие, стабильный диалог между уполномоченными органами и гражданским обществом он отсутствует. И вот важно понимать, что вот отдельные встречи с представителями гражданского сектора, которые э, государственные органы проводят, там или несколько семинаров с участием ассоциаций финансистов и других, там, про государственных образований, они, конечно, не заменяют реальное сотрудничество, о котором, собственно, и говорится в рекомендациях ФАТ И из вот этих отчетов о прогрессии можно сделать вывод, что государственный орган до сих пор не понимает, что из себя гражданский некоммерческий сектор и особенность его работы. И, конечно, это вот и приводит тогда к принятию законодательства, которое регулирует все НКО, независимо да, от их специфики. Вот, и... Очевидно, что сейчас нашему правительству только предстоит определиться с характером угроз в отношении коммерческих организаций, нельзя автоматически применять нейрофинансового надзора в отношении всех, без исключения НКО, не проведя соответствующий анализ и оценку законодательства, которое было бы основан на вот этом рискориентированном подходе. И страна должна э, сейчас прислушаться к этим рекомендациям ФАЦ и применить их к таким коммерческим организациям, э, ну, которые это необходимо применять, чтобы вот не допустить уменьшения количества и активности НПО в стране. Это единственный, на самом деле, правильный подход э, mm -hmm. это главенствующая рекомендация. Э, применение такого рискориентированного подхода она позволит полноценным надлежащим образом выполнить международный стандарт, к которому мы, собственно, присоединились, это сократить трудозатраты и финансовые расходы государства и субъекта финансового мониторинга, да, есть же разница контролировать весь сектор НКО или да. только какую-то группу НКО уязвимую, да? это устранить дискриминационные положения в действующем законодательстве в отношении НКО, о которых я упоминала, устранить эту презумпцию виновности, в отношении всего сектора НКО и а, в целом обеспечит юридическую определенность в отношении норм, которые сейчас регулируют противодействие легализации отмывания доходов. А, и а, кроме того, здесь автоматически устранится вот эта широкая дискреция государственных органов, которых полномочины осуществлять вот это противодействие, а также банков и субъектов финансового мониторинга. То есть сейчас у них очень широкие полномочия, от которых порой некоммерческие организации страдают. Да? И поэтому ну, то, что мы рекомендовали, и то я так понимаю, почему сейчас государство пытается уже предпринимать некоторые меры, это, собственно, разработать вот эту страновую методику рискоориентированного подхода для определения НКО уязвимых для использования в целях финансирования терроризма. Это автоматически приведет к пересмотру пакета законов. Подзаконных актов, которые сейчас регулируют противодействие легализации отмывания доходов, финансирования терроризма, которые будут затрагивать некоммерческие организации. И это ну, автоматически обеспечит адекватность требованиям этой восьмой рекомендации ФАТ, то есть быть привязанным к группе риска, минимизировать негативное влияние на законную благотворительную деятельность. Это включает эффективность, размерные, сдерживающие санкции в случае нарушений и соответствует нашим договорным обязательствам по правам человека, включая свободу ассоциаций. Вот, поэтому пересмотр, естественно, потребует осуществления, внесения дополнений в действующее законодательство, которое затрагивает деятельность НКО, либо придется, может быть, разработать какие-то новые законы или законодательства с учетом мнения гражданского сектора. Подчеркну, с учетом мнения гражданского сектора, потому что кто, как не мы, Знаем те риски и проблемы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся на практике. Абсолютно, да, да, под каждым словом подписывать. Мне всегда задают вопрос, говорят, ну хорошо, а если ну, вот этого не будет сделано? Вот в конечном итоге. Позитивный сценарий сейчас понятен дискоррентированный подход взаимодействие вместе с государственными органами и коммерческими организациями проанализировать сектор выделить и так далее и так далее посмотреть законодательство а если представим что этого не произойдет негативный сценарий то есть какой что, что нам чем это грозит Казахстану негативный сценарий ну он тоже очевиден потому что все такие ключевые знаковые международные организации они, у них повестка включает некоммерческий сектор, они mm -hmm. очень четко отслеживают, как регулируется деятельность некоммерческого сектора, и это является основным признаком демократии в стране. То есть что, собственно, нужно другим странам для эффективного сотрудничества с нами? Да? Это, это верховенство права и соблюдение прав человека, это э, наличие понятной, прозрачной э, и подотчетной системы госуправления, да? это э, включает в том числе э, такие меры, как борьба с теневой экономикой. Да? И вот, собственно, три, три головы-гидры, да, головы э, на которых, собственно, зиждется эффективное международное партнерство и сотрудничество, подогреваемое э, хорошими и, и инвестициями. Вот, если, то есть важно понимать, что некоммерческий сектор не, не выходит из поля зрения развитых стран и международных организаций, членами которых является Казахстан. Вот и все, это всегда с собой тянет вот эти репутационные риски. Сейчас, которые еще, как мы видим на практике, подогреваются различными санкционными мерами уже, которые, mm -hmm. которые сейчас предусмотрены не только уже санкции к странам конкретным, но и конкретным персонам из этих стран. Да? То есть Евросоюз уже разработал и внедряет активно, и США активно эту методику внедряют санкционирование, при предпринятии определенных санкций в отношении конкретных лиц, с которыми, естественно, будут относиться в первую очередь лица из госуправления финансового сектора. Вот, а, собственно, вот с этим связаны все наши, наши репутационные будем, риски. Да. Будем надеяться, что все-таки у нас реализуется позитивный сценарий. Для этого есть сейчас все предпосылки и эксперты, такие как как ты, да. И я, я просто хочу в заключение еще сказать, что мы этим, интервью с тобой открываем вот этот цикл таких роликов, интервью по ФАТФ, и будем встречаться еще и с другими экспертами. И надеюсь, что ты еще придешь, когда, когда уже будут какие-то промежуточные успехи, чтобы мы все-таки отслеживали посмотрели изменения, что было, что стало, чем сердце да, успокоится. Поэтому огромное тебе спасибо за время, за то, что так подробно поговорила, рассказала, потому что тема сложная, но при этом архиважная и напрямую влияющая по большому счету и на нашу деятельность да, некоммерческих организаций, и на по большому счету на тех людей, которым эти некоммерческие организации помогают. Еще раз спасибо, всего доброго, здоровья, удачи, спасибо, успехов, вам, чтобы, да, чтобы все получалось. Спасибо большое, да, до свидания. Всего хорошего, до свидания.